Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел, и это мой э, видеоотзыв э, о тренинге, который я проходил у Игоря Черноусова. То есть тренинг э, называется «Канал с нуля до первых денег». Вот я сейчас показываю канал Игоря на YouTube. Э, здесь вы можете найти очень много его вебинаров по ютубу и также здесь есть его контакты то есть вы сможете с ним связаться если вам также интересен этот тренинг то есть тренинг абсолютно бесплатный я ничего не платил и получил скажем так определенные результаты которые я сейчас в принципе хочу показать то есть по прохождению этого тренинга я создал вот такой вот канал, абсолютно с нуля, у меня, скажем так, практически не было э, никаких э, знаний, то есть я знал просто как э, создать канал, но как его оптимизировать, э, как делать так, чтобы, скажем, видео э, набирали просмотры, чтобы видео находили другие э, пользователи YouTube или пользователей интернета, то есть я этого не знал. По прохождению этого тренинга вот я создал такой канал. Если вот перейти в раздел «О канале», то здесь можно посмотреть, что я его создал 9 апреля 2015 года, и на канале уже есть 377 подписчиков и 66 тысяч просмотров. То есть результат, я считаю хороший э, на данный момент сегодня 31 05 то есть э, за полтора месяца вот такие вот результаты и канал развивается и будет еще дальше развиваться то есть если сравнить с каналом который у меня также есть я его создал еще в 2013 году и здесь мы видим что только 31 тысяча просмотров на канале, то есть можно, э, то есть я делаю такой вывод, что у меня, э, скажем так, нормальных э, знаний по продвижению э, канала и созданию канала на ютубе у меня не было, а вот по прохождению тренинга, конечно, уже такие знания появились. Так что выражая огромную благодарность Игорю Черноусову э, за его работу, за его труд, э, за то, что он дает знания и за его щедрость вот если вам интересен этот тренинг обращайтесь к игорю ссылку на его канал я оставлю в описании под этим видео ну а на этом все спасибо за просмотр этого видео если оно вам понравилось ставьте лайк и до новых видео